Вот в памяти четко это сирена и был этот самый голос Левитана дрожь такая нам объявили, что началась война. И вот все сразу стали соседи собираться, все стали тревожно обсуждать этот вопрос. Когда вот эта беда настигла всех, эта война, значит, люди делились, очень общались. Тогда не закрывались двери, ходили друг к друг другу и также выручали Витанием. Но потом уже стали выдавать вот эти карточки. Но что такое? 125 грамм хлеба. Все, которые были более приличные вещи, мама все поменяла на кусок хлеба, чтобы нас сохранять, детей. Тогда был сахар такой, знаете, какой э, комками, такой крепкий, а, кристальный. вот тогда кусочками откалывали. И вот мама принесла этот кусок, поменяла на, э, на хорошую швейную машину принесла и говорит, детки, но ну мы теперь с вами поживем, так что она придумала, она взяла этот кусочек сахара и вот так вот его бентиком или тряпочкой подвязала и когда она нас и когда она нас садила садила за столик, вот то говорила, что только лизнуть можно, понимаете вот так вот лизнули и там какой-то глоточек Выдавали еще дополнительные кужура семечек на нас прессованные и в такой в размер, ну как вот десятка наша или побольше чуть-чуть. Вот такие, да, такие монетки и вот такую, такие, как она называет, ну мы их называли конфеты, и, и их выдавали. И вставали в очередь около завода Микаяна. так вот меня ставили в очередь. А уже были страшные морозы, да? Так вот, какие-то там были тряпки, там ноги, чем-то заматывала мама и ставила, чтобы получить. И они настолько были прессованные, ну что-то. Я не знаю, какие там витамины, их там ничего не было. Там только кужурант, этих семечек. Папа был стрелком, и в 1942 году были там страшные бои, и он говорит, я даже не помню, каким образом я оказался в госпитале. И там весь полк Стрелковой весь погиб. И папа, когда в госпитале очнулся, а ему говорят, тебе ампутировали ногу одну, и на вторую очень много ранений. Маме сообщили и говорит, что как будем поступать. 42 год. Вот. Но многих не брали, потому что уже страшное было состояние в Ленинграде тогда. Ну а мы все кричим, папу надо привозить. Когда папу привезли домой, какие-то месяца прошли, а он и говорит, я должен, я должен оказывать помощь всем тем, кто сейчас ну, воюет, кто так. Ну, спрашивают, ну, что ж ты будешь делать, Пал Палыч? А он и говорит... Так я буду заниматься культмассовой работой, и буду заниматься, и, и буду сапожником. Наверное, мне уже было 5-6 годик. Так я вот хорошо запомнила, как он давал задание и говорит: вот ты должен сделать мне 20 гвоздиков, второй, там был брат постарше, должен побольше делать. И он И мы все эти гвоздики вот так вытачивали, остренькими, точили ножичком, это в таком возрасте. И папе уже складывали, чтобы он вот ремонтировал вот эту обувь. Во время войны было шесть человек детей у мамы. Нас было четыре брата и две сестры. Вот. Брат пошел добровольцем старший. Сестра с 26 года пошла торф, а что она была девочка? а уже после торфа, потому что это тяжелая работа вот. и после торфа по желанию конечно, они пошли на завод и вот они встали у станка, и вот эти пули там пульки какие-то они готовили да, такой он, ей в этот в автомат затянуло пальчик на правой руке, и этот палец у, него, да, у нее оторвало, и осталась одна, вот, одна кость. Братик был последний, было ему 8 месяцев, Павлик. А уже голодовка, уже не было ничего. Так вот, э, как просил кушать, он уже что-то там произносил, и умер от голода. Вот. Умер от голода, и в кроватке вот такой вот. Все. Остальные дети, вот при такой тяжелой обстановке, при голоде, да, мы, родители нас сохранили. Я настолько благодарна родителям, что я говорю, они молодцы. Папа всегда говорил дети, мы, вот так посадит нас и говорит, дети, мы с мамой вложили вам здоровые гены, здоровые гены. А, а теперь вы как по жизни пойдете, какое, какую вы дорогу в жизни выберете, такими вы и будете людьми. И всегда маме говорил. Мама, ты знаешь что, жаль, что у нас, у нас столько детей, надо было больше их иметь. И после войны, при таком состоянии его, они еще сотворили двух детей. Не баловала жизнь. Не баловала жизнь, многого не видели, многого не понимали. Я, наверное, уже была, не знаю, седьмой класс или восьмой класс. Я только первый раз попробовала помидоры. Я сейчас, когда смотрю на молодежь, и мне обидно, что вот этот достаток, вот это сейчас жизнь – многих, м многих, очень многим, которые не дают оценку жизни реальной. Мы сделали все, что могли. Теперь настало ваше время защищать Россию.